Сейчас только такое, снег осыпается, Светок, под тяжестью. Ух! <связывая> <связывая> <Бег. связывая> Сейчас иду, как? Лавина такая, сперевать, ду-ду-ду-ду! Жду лавину, нету? Вон как на шапке. Шапки прямо на ветках. Снег идет, идет, идет. Конец может. Нету. Давайте вон падает. Мне надо проворонилась. Вот какие-то тут дороги, наверное, стратегического назначения, по которым я хожу. Машина тут не ездит. Проехал, видимо, трактор, грейдер или что, прочистил ее. Всю ночь шел снег, она прочищена. Кроме моих следов, здесь никого нет. Поэтому я здесь гуляю. Вот я иду вперед, мне еще ничего нет. Потому что... Ну, не знаю, их чистят постоянно зимой. Хотя... Это не городская дорога, вот в лесу. Почему она прочищена, трудно сказать. Наверное, это какая-то стратегическая. А вот здесь уже машинки ходят. Оттуда вам. Сервомайки. Здесь вот. Я уже показывала эту трансформаторную будочку. А еще вот отсюда выбегают собаки. Вороны! А